Привет, сегодня сделаем кофе с нежной пенкой, добавляем кофе, сахар по вкусу, добавляем кипяток. Размешали. Теперь самое главное, как сделать пенку. Берем молоко в бутылки и встряхиваем его в течение 20 секунд где-то. Прям интенсивно, очень сильно хорошо. Полтали молоко, сейчас будем наливать. В 10 секунд, в принципе, хватит. Наливаем. Итак, так вот, что у нас получилось. Перемешиваем.